Кто там, ну это. Да, слышь, я к тебе, к стене встал быстро. Я тебя туда, к стенку. Так. Опа. Хопа. Что тебе нужно? Есть один парень. Фердинанд Керимов. Управление говорит, что он умер. Мы в бюро считаем, что это туфта. Нам кажется, что его где-то допрашивают. И что? Похоже, у него есть сведения, которые ведут из игры меня и мое начальство. Эти суки из управления блокировали офис коронера. Нам нужно, чтобы ты идентифицировал труп. Как же я туда попаду? Но тебе ведь уже приходилось играть роль жмурика, да? Опа. Опа. Но, well, Майк, ты мне всегда нравился. Как проснешься, позвони мне. Я скажу, что делать. Опа. Короче, теперь... Что тут у нас? Джон Доу. Белый, избыточный вес. Под 50, скорее всего, инфаркт. Давай глянем. Жировое отложения на бедрах и животе любил кровавые бургеры Есть шанс найти парочку в желудке а неразвернутых Вместе с бутылкой скотча и пачкой Redwood Видишь хлопнувшие капилляры на носу? Алкоголик Даже будет представить, в каком состоянии печень Все еще думаешь, что ему 140? Ну и пивко преображает Да, он... ходячая реклама Обрати внимание на цвет зубов и пальцев Курильчик Пачка в день, может еще и сигары Жил так, словно завтра конец света. И тут он был прав. Некоторые люди считают себя бессмертными. Но потом залезает на девочку и хлоп. Но девах это было счастливо. Пержжу пари, у нее камень с души спал. Невероятный разговор с супругой. И наверняка за молчание пришлось заплатить. О боже! Его стал змёртный сукин сын. хрена они там про Майкла наговорили вообще же. Я, короче, проснулся, типа, то, что я думаю, там будет очень долго, короче. Так. Выходи с поднятыми руками. Ну же. Может, в другой комнате? Так, окей, переоделись. Сдавайся. Не с места. На, держи. Так, обыщите морг и найдите тело. Окей, пекаль у нас теперь есть. Почему у него был фонарик, а у меня нет фонарика? Что за дичь? <laughs> Окей. Так, э, Дэви сказал... Э... Right. Это не похоже. Дэви сказал, короче, как проснусь, позвонить ему. И сейчас. Похоже, не стоит судить о трупе по бирке. А, ну он сам позвонил. Я нашел бирку с именем Фердинанд Кериму. Она была на трупе толстой негритянки. Это точно не ваш парень. Хорошо. Управление закрыло нижние этажи во избежание утечки информации. У меня есть человек, который может вырубить электричество, чтобы прикрыть твой подход, Но тебе все равно придется подняться наверх по лестнице. Так, ладно, допустим. Хорошо. Вы кто? Еще кто-то? Или это труп выстрелил? Так... он а мне падло это... Да, опа! Еще живой, падло! Убил я его? Так, хорошо... Этот говнюк убит. Кто там ноет? Да слышь, я к тебе к стене встал быстро. Я тебя туда, к стенку. Так. Yeah, right. Опа. <laughs> Опа. <laughs> Пипец какой-то убил убил ништяк так ладно Здесь прячемся. высунись говнюк ох ты говнюк нифига такой ты видал да чем он вытворил о да хорош! На, держи. В голову ему выстрелил. А, еще живой он тот. быстрее быстрей, быстрей! Все отлично! Еще бежит! Еще с автоматами, нифига себе! Так. Все? Сейчас я оружие по скорострельной возьму Аптечку бы какой-нибудь, не знаю, броник там, аптечку бы О, аптечку вижу Ааа, -а -а -а, куда? <плёк> Пошел в жопу hey, hey, right, uh, so, Так, а что я за оружие взял? О, дробаш, хорошо Держи Так. Пошел-то. Убил я его? Просто пипец какой-то. Я того убил? Да, походу убил. Аптечка там. Оружие, хорошо. Ладно, чувак, не бойся, я тебя не трону. Да что ты творишь-то, ёпт! Пермитётр, прячется за окна куда-то. Кто там выстреливал в меня сейчас? Где он? Где этот говнюк? Ну, вижу. Хлоп. А куда? Ну, вылезь. Отлично. Просто что-то я, короче, разучился эту всю херню делать. Куда? Сюда? Опа, пошел. Да, ладно, допустим. Лифт не поедет, придется по лестнице. Ох uh. Майкл, твое оружие лежит в черном мешке для мусора в хранилище вещдоков на верхнем этаже Понятно На верхнем этаже no На Кузяку Убил я его? Да Ну после такого хрен, выживет Просто Так, надо, короче, свое оружие забрать Блин, ну вот с дробаша было бы. Побольше у патронов у дробаша было бы. Так, еще выше что ли? Окей, да, допустим. Хорошо. Хорошо. Бывает на капслог, короче, промахиваюсь. На кнопку вот засунули то а вот засунули это короче полицейский морг здесь сейчас будет наверное целая куча народу блин как всегда готов много ну ка Кто еще мать вашу да ладно, а ч так мало патронов-то везде? Загасил? Так, где-то здесь. You're mine. Кто там орёт? Хорошо. Хорошо. А там так кто стреляет? Да в смысле? Прекратили быстро. Да блин, да что ты такой? Там еще один. Вылези. Отлично. Да в смысле, почему я по нему не, не попадаю-то? Коленку убил. Ладно. Так, где мои вещи? Вот мои вещи. Аллилуйя, блин. Аллилуйя. Да, дробаша все равно патронов мало. Ладно. Так, а аптечки нет? Аптечки, а вон вижу. Окей, вылезли через окно. Все хорошечно. Теперь надо валить, наверное, от полицейских, да? Во, поедем на этом. Рещи, речи, речи, рещи. Вон бегут рещи, давай заводи, заводи, заводи. Куда... А че не поворачивает? Дичь какая-то. Погнали, погнали, погнали. Ай-яй-яй-яй-яй. Поворот пропустил. Нагнали. Так, это теперь, как обычно, в переулок куда-нибудь надо. Куда-нибудь в переулочек. Наверное. херово так. Давай, давай, давай. Это вертушка. Так, от вертушки надо куда-то под мост. От вертушки куда-нибудь под мост. Хорошо. Да в смысле? Просто водила от бога. Погнали, погнали, погнали, погнали. А здесь можно утонуть, наверное. О, я почти удрал. Надо куда-то под мост. Чтоб меня вертушка, короче, не нашла. У меня машина вся трещит. Вот сюда. встанем здесь встанем здесь и ждем вот так так э, еще присядем <свист> присядем но долго не сидеть О, отлично франклин еще позвонила нафига франклину погоди эй hey, майк Эх, нам нужно поговорить срочно. Встреть меня за городом у старых нефтяных выше. Альбуро хайтс посреди, чтобы не было хвоста. Похоже, было серьезно, слушай, я уже еду. Да, давай. Окей. Надо, короче, как-то выехать теперь отсюда. Дейв! это вообще что было? Ты хоть знаешь, сколько этих убитков было в этом здании? Извини, nice они не очень, очень хорошие, хорошие люди, если это тебя утешит Что вообще происходит? Какое-то большое и дело, что-то связанное с теновым бизнесом Что-то такое, что, -то что, -то что, -то что, -то что, что не решает стандартным алгоритмом Те, кто смогут получить контроль, это, бюро или управление, получат огромную прививку к финансированию А я каким боком? Я выхожу из игры, Дэйв Нет, ты должен встретиться с моим боссом Мы будем в центре на площади между зданиями ФРБ и управлениями Здание управления с дуба рухнул после той стычки, что было у меня с, э, с агентами. Успокойся, там нас искать не будут, они что-то там не ожидают. Окей, ладно. Ой, ой, ой, ой, поезд! Как мне теперь выбраться-то отсюда, блин? Во, наверное, сейчас Здесь где-то будет выезд О, вижу Там я смогу выехать? Ладно, чуть подальше проедем Просто забор появился перед носом Нормально Все правильно, все правильно, окей Так, первым делом, значит, надо встретиться с Франклином, я так понимаю А потом уже там остальная дичь Машину бы в лучшем случае скинуть и другую бы взять, чтоб не привлекала внимание Да, она очень приметная да ты чё творишь-то, дебил, ну? Твою мать. Оружие-то убери. Да куда ты едешь? Вставай. Совсем да очутил. Собака. Так, ладно. Я вот этого заберу, машину. Она ему больше не нужна, в принципе. Ой, извиняюсь, чувак. Так, ладно, погнали. Окей, хорошечно. <с skies> так, так, так, так, так, так, так, так. Такие, блин, места выбирают какие-то вообще. Блин, проедешь, хрен найдешь. Да, встречи-то. О, все, приехал. Эй, Франклин, что происходит? Тебе нужно свалить из города. Мне понадобится, мне податься особо некуда. Ну тогда отправляйся куда-то там. Путешествие. Что за херня? Вы что произошло, понятно? Помнишь, я тебе рассказывал? Про федералов Что они позаботились обо мне А ты отошел? Ага, ну то есть я так думал, как бы да Господи, Франклин, у меня настолько легенд в голове, что я уже окончательно заплылся Погрелся в дерьме, но при этом дал мне возможность реально срубить бабла На одном-двоем деле я заработал больше, чем за всю жизнь О да, я великий вор, но знаю, что дело совсем другом Так в чем? Что за тема с этим человеком? Этот мудак? Ну то есть, конечно, он нормальный, долбанный хреносос Давным-давно мы заключили с ними сделку, но все пошло не так, как задумывалось. Погиб не тот человек, и мне пришлось воспользоваться неформальной программой защиты свидетелей. Он помогал мне, я не раскрывал секреты, все круто. Проблема начались недавно, когда я вернулся к делам. Он появился, начал просить об услугах, поручать мне разные дела. Ну то есть, Франклин, в общем, я работаю на Дэлпанг федералов. Твою мать, чувак. Oh, fuck, man, ну да, твою мать, и это, это еще со... не самое страшное. Я тебе про Тевера, Тевера не рассказывал? Uh, uh, uh, черт, so, кажется, да. So, Если that тебе только кажется, honest. значит, я рассказал далеко не все. Он... Я не... В общем, That's он делал воплоти. Но ну, так давай его отправим oh, в его пресподню. Ну да, ну да, удачи. Твою мать. У нас с Тевером давнишние очень сложные отношения. Look. Послушай. В своей жизни я натворил много такого, чего сейчас ты жить. Ясно? Я никогда не называл себя чуваком. Но когда ты познакомишься с Тревером, а трусом, ты поймешь, что я ангел. Так что будешь делать? Не знаю. Черт. Попробую. Сыграть сразу За обе команды По крайней мере, до тех пор, пока не придумаю oh, Что-нибудь Слушай, кореш, ты же мне помогал Я так понимаю, что сейчас Должен вернуть должок Франклин, это смертный приговор Братан, давай оставим всю эту херню Если бюро не тащит тебя в суд Значит, все это просто сраный разум. И я не позволю какому-то мудаку Загнать меня в долбанный угол Да пошел нахер hey, Франклин, ты молочина я перед тобой в долгу Я же Супер Вов Я найду для тебя дело Что-нибудь грандиозное okay. Но сейчас тебе уже пора right, I'm Ладно, I'm братан, you. все ясно Я с тобой Окей, а, смертник Окей, вот такая вот у нас тоже серия подзатянулась, я, наверное, ее разделю на две части, вот, как обычно я это делаю. И на этом я, наверное, буду заканчивать. Вот. Вот такая вот у нас а, сейчас сюжетная линия закрученная пошла. Вот, Федералы, и Тревор, и там всякие ограбления, ограбления. Трейси, что это звонит? Привет, Трейси, как дела? Как дела, ты издеваешься, ты угробил мою жизнь? А я думал, я ее уже давно угробил после той истории с лодкой. Я серьезно, ты что, не знаешь, как я этого хотела? Стыд и слава, это же был. Какой шанс? Какой же ты все-таки конченый урод! Ничего, переживешь. Потом еще благодарить меня будешь. Никогда! Я тебя ненавижу. Окей. Это в машине звук? То, что дверь не закрыта. Окей, okay. ладно, друзья, на этом я заканчиваю Вот, кому понравилось Ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте Плейлист С прохождением GTA 5 Будет в описании, ссылочка Вот Вот, да Набираем тысячи подписчиков, и я устраиваю конкурс Не забываем об этом И с вами был Валерий, всем пока